В Казанском университете создали метеорологический телеграм -бот. Он информирует о том, какой была погода в Казани в любой день, начиная с 1900 года. Все подробности смотрите далее. Казанский университет располагает одной из самых древних метеорологических станций, которая может похвастаться третьим по продолжительности рядом в нашей стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Ученый из Казанского университета Тимур Ауходеев попытался создать такой ресурс, который мог бы воспользоваться абсолютно любой человек. Для этого нужно только вести дату, и бот пришлет отчет о погоде того дня. Этот бот использует информацию за предыдущие сутки, за следующие сутки и говорит о том, какая же была минимальная температура, максимальная температура, были ли перепады давления, если были, насколько они были резкими. В то же время выбранный день, если это зимний период, какая высота снежного покрова, чтобы сложилось такое полноценное мнение об этом дне. В настоящее время БОТ использует архив, начиная с 1900 года. Дальнейшее планируется расширение и углубление архива, так как в Казанском университете метеонаблюдения ведутся с 1812 года. В ближайшее время обязательно подключится более широкий архив, так как представлена пока только Казань. Я уверен, что люди хотят знать и, например, информацию про другие города. Мы обязательно добавим такую возможность. Кроме того, добавим возможность какой-то визуального представления информации. Например, Виде карты иногда карта воспринимается лучше или в виде графиков каких-то проще говоря в общем-то потенциал расширения очень широкий по словам разработчиков, в данное время программа робота живет на его домашнем компьютере, поэтому работает в текстовом режиме. Планируется перевести бота на сервер, чтобы он был доступен круглосуточно, а также научить бота анализировать информацию и сообщать о том, насколько обычно является погода в запрашиваемый день для этого времени года. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз.